Ради интереса, пока начал разбирать, сейчас сважим одну нерозвибранную, один задний окорок, один задний окост. Ради интереса, який был вес, бо вес был я так понимаю, не маленький, и я по заднему окороку без ножка определю вес. А ну, Санька, давай в моя 11 по счету. Одиннадцатая свинка по счету. Сегодня открыли другий десяток, одиннадцатая. Ну, здоровенько. Я и думаю, здоровенькая ради интереса. Да, в районе трехсот может там плюс-минус. Ну, тяжело. И мы сейчас порешим разбирать и сюда, мы перетягиваем сюда, там обшмаляли. и перетягиваем и сюда, и тут а уже разбираем. Санька уже хлопает, и мы тоже хлопаем, так что тут разберем и потом покажу, какая сало, что это, ну, вам-то вон сейчас мгновенно будет, а в ниске надо то, чтобы вот шмалякать, и тут не мух, муху побачил, вспомнил, что тут мух нет, тут не мух, тут прохладно, там жарища, мух и мухи зеленые, и разные, а тут-то ось, не спеша. вот и разобрался, грубо Ну, все, ось. А так разобрал аккуратно. Ось сами косточки, вырезание, порубание. Аляшечки, вырезачки. Два окоста, тоже вырезание от клетки. На шее одна половина. Ребра, лопатка, лопатка вырезана. На шее клопат. Ошейка, если брать два штуки, сколько у нас тут в двух половинках? 10. 10 кг в двух ошейках веса, ну, в двух половинках. Это без кости, то есть ошейек без кости 10 кг. Лопатки без кости, без ничего самая, хоть 7,5 кг. Ну, а затки мы бачили. И сейчас вот начинаю, ввожу досточку. я весь процесс не показывал, во-первых, мы спешим, во-вторых, э как снимаешь, много времени теряешь на съемку видео, это надо подготовиться, кто снимает, я должен э вырезать, обрезать. Ну, то есть, то есть должен быть свободен, Она а все заняты, поэтому, ну, не до съемки. Хай, я как-то сниму, нормально погода, или рано утром выйду, чтобы муха не было на дворе, или в бой не сниму. Тут не совсем, оно удобно ходить, я, Сашко, я и жена, и места на все не хватает. Поехали, проехали родимые кататься. Сейчас покажу на спине, яке... ну, я думаю, 300 кг, не меньше ни было веса. Сало, на спине. Спина, спина. Вот. Давай, если надо, давай попробуем. А вот так ты ими жал, да? Да. Вот, спина. Вторая половина спины. Да, сразу так, черги. Да. Чтоб не мотови, черги. Черги, все. Поехала. Сюда я. Сюда я. Сюда она. так. Так, Давай спину материй ящик, а ты... Правильно. Спинка рубленая. Сюда я. А я стиваю. Задний хокос и задний заточка так и сейчас я вам расскажу все цены тот кто -то дивился до всего периода все цены Бо я не сказал цены я сказал где когда что 125 Салос саус 125 галяшка 59 вывеска 140 ребра 110. лопатка 130 Задняя кость 130. 20. Голова. 25 гривен. Вся мякоть 130. Голова 25. 25 за килограмм. Ножка. 10. 10 гривен одна штучка. Обрезки. Обрезки. Почем? По 20, по-моему. Там воды мне. Ну, выдно, вы, что не знают, а Обрезки собакам отдают. Забрезок колбасы делает. Уважаемый. Собакам отдают. Сало, ну, все таки обычное белое сало. Почем? 60-70. Ну, 60. Бачите, я только что на десятку скину. 60. С, ну, а сало в проростом. 125. Сало возле шеи. Те, что надо запекать. Ну, так, нормально. Ну, 40-45. 40-45. Вот 40 все таки сало, сейчас я вам покажу. Вот возле шеи. Я его так беру Вот, шея Вот возле шеи обрезаю Ось от а так. таки гузы Ось, оце 40-45 Кладу его сюда отдельно о, о, У нас есть любители на такие Цены, я скажу цены Я не поднимал Я знаю, что много по поднимали цены вообще есть сцены космос ну я решил с самого начала ще как началась война цены не меняем держим такі цены до до ну, до окончания войны а там уже будем как стабилизируется ситуация там уже видно будет по чем я и правильно? Ну, у нас же, у нас... да все. Ну, ну все тут прыгает ну мы пока держим мастюху Сорок-сорок пять, на запекание. Люди берут. Сюда. <клев> вот такие бывают, остаются шмётки, я их не выкидываю. Шкурочка мягкая. Говорит о том, что припит хорошо. Сюда. Сюда. Сюда. Сюда. Одиннадцатая штука. Лично мною заделана. Я уже настільки привык. Настільки привык, что уже ну, рука трошки набивается. Раньше я как-то вставал сашкон, что-то смотрит. В тачках в солому грибе. Молодец, шовкай. Так, подчерёвок. Подчеревок. На подчеревок надо, чтобы нож был острый. Все полностью у нас Ну и тот сейчас до спина. Поэтому не спеша. Я не имею там шу-шу-шук. Легонька. Раз. От себя, я когда на себя, от себя, на себя, от себя, на себя. И погнал вот быстро не получается, но тем не менее. И потом, ну, это же мои фишки, как я делаю для сына. Ой, как Як... прыгла. Так, надо кидать на луфе. Вот черёг. Одна половинка готова, на охлаждение. Нет, шарик, я как и ты был на цепи. Шарик. Тоже чуть-чуть подвести нож всегда я на таком. Вот один раз татуша, но что самыша, я купил, и завышая купим-то денег скуплялось и винят снова. И вот чуть-чуть я выпилил и винят снова. Кстати, я купрами ножи-то перед воиной заказы. Перед самой войной были огромные. Мы подправляли перед самой войной 23, 22, 20, и эти все посылки нам приходили. Люди, по кто уехал, кто не получает, короче, эти посылки нам приходили обратно. Гроші мы на них попереклили людям на карточки назад. То есть несколько штук, чтобы возвращать. Если там кому надо звонить, там я оставил, оставлю номер жены, звонить и кому надо заказывать. Цена такая так же: 580 гривен один нож. же самое, показывал, туда на охлаждение, и так делюсь, что свободно свободное есть, и тоже туда, ну что туда еще, все, не надо, включать. все, друзья, всем спасибо за внимание, и всем пока.